Сейчас в Ташкенте назревает гроза, вот наливается небо такими темными тучами, но там садится солнце. А я снимаю с колеса обозрения в парке Навруз. Вот, здесь сейчас мы поднимемся. Это колесо обозрения самое высокое в Средней Азии. Вот так в источниках официальных написано. Вон оно, грозовое небо. Сейчас мы поднимемся на верхотуру. Я хотел снять красивый закат. Вот видите, красивый закат. Все в багровых таких пятнах. А здесь вот одно большое Ну и так я веду прямой репортаж. А с грозового неба в Ташкенте Сейчас, наверное, ливанет, но мы уже продолжим где-то наверху это все сделать. Я вам покажу внимательно, посмотрите, пожалуйста. Поставьте лайк, не ленитесь, напишите в комментарии, какая красота. Вот еще решил поснимать, посмотрите, какая красота. Здесь вот небоскребы. Здесь еще раз. Закат. И вот вам парк снизу, как он выглядит. Вот видите, построили жилой как квартал здесь. Люди живут, наслаждаются. На самом деле это аттракционность. С другой стороны. Кстати, 72 метра, вот такой вот закат, наслаждаемся видами. Спасибо за понимание.